Посмотрите, друзья, как он кушает. На, задних, на заднем мосту, то есть как собачка, передний уже сложил. Не из-за того, что корыта -то очень низко, нет, ему, так понимаете ли, удобно, больше, наверное, влезет. Ой-ой-ой, этот -ой -ой -ой. <assem> хоть более-менее стоит, жизнь радуется. Все под чутким контролем Жинки, Жинка-салют. Эти тоже билбосы жизни радуются. Ну, зато вот во, трясутся. Или от холода, или от голода, я не знаю. но вроде тоже покушали так, ну. Блин. Доля доля. доля. Что, окрудили? Спать на жизнь. О! Мне сам больше нравится. О, уже усталось передних. ног, Тяжело. Ну, что, скоро на шашлычок пойдешь? Тут килограмма 150 будет. Ну, килограмм под 170 дорастим и сдадим или продадим. Пойдемте, сходим в и посмотрим, что там еще у нас. Ну, включали, как всегда беспорядок. Доделали практически все уже крючки, только немножко не так Юлька их подцепила. Делал вот так. Можно со стороны наблюдать. Здесь я взял, чтобы можно было цепляться пальчиками. Вот так. И то есть, практически как на производственных клеточках. Ну, практически, конечно, не так. Ну, вот они, крючочки. Оп, оп. Резинки. Не знаю, сколько будут ходить они. И здесь вот привязал, чтобы они на крючку. Чтобы они никуда не терялись. Потом заново чик нажал. Все. Здесь такая самая ситуация. Оп. Взял здесь. И нажал. Так, вот здесь почему-то крольчихи у нас... А, продали. Продали сегодня одну крольчиху. Нужны были денежки, так что без них никуда. Приходится кого-то себе оставлять, а кого-то продавать. Здесь у нас вон акрол произошел. Так, мамка, свалите отсюда. Давайте, давайте, давайте. Мы их, честно, пересчитали. Всего лишь 5 штук. Это ее второй акрол. В первом кроле было 5 штук. И в этом кроле тоже 5 штук. Крольчиху буду убирать. Что-то она мне как-то... Ну, знаете, 5 крольчат весной, когда ждешь... Мало, мало. Здесь пока ничего. Так, так, так, так. Комбикорм во всех есть. Вода есть. Шнур, кабель, точнее, вот этот я еще не менял. Но буду менять однозначно киса. Снова заново. Что под контролем? Без контроля никуда. Ну, здесь окна, как я вам и говорил, ничего здесь нет, не осталось. Прощупал некоторых крольчих. Что-то как-то я расстраиваюсь. Видимых таких вот, что вау, все там уже крольчато. Пока нету. Здесь сейчас мы откроем клеточку. Ну, хотя бы уже так сильно не бегаю. Посмотрим на барашка. На барашках. 6 штуки ну, подрастают сегодня какое число юля 22 2 то есть им уже 12 дней но ну, глазки еще не открыли молочка было манки сразу мало угу. поэтому как-то блин мы чуть-чуть опаздываем ну ничего думаю наверх ставим О. командор пошел закрывай там всю, калитку все грубо говоря, управились Яички, слава богу, вроде бы пошли на продажу. Продаем по 3 белорусских рубля за десяток. Плюс 1-2 в подарок. Мало ли что. Ну а так, живем, жизни радуемся. Пользуемся, пользуемся тем, что мы уже сделали. Фух, пытаемся что-то заработать в этой жизни. Всем пока. Коротенько все. Без всяких там бла-бла-бла-бла-бла. Всем счастья, здоровья и благополучия и мирного неба, друзья. Всем да. пока. Пошли дрова пилить. Пока. Пошли.